людям хорошим, блять, а вы эту, я как будто кели наглотался, что не так, твою налево. Всем привет, дорогие друзья, с вами Картун Games и мы продолжаем проходить Don't Starve Pocket Edition с минимальным количеством ресурсов. Как вы помните, в прошлом видео э, мы, во-первых, смогли выжить, во-вторых, мы обустроили полностью свою базу, ну как, для начального уровня полностью. То есть, э, мы поставили сундук, э, казан и научную машину. Также, э, в подпрошлом видео вы мне написали довольно много советов э, о том, во что можно было бы превратить это прохождение. К примеру, э, то, что надо было в самом начале поставить э, осень, а не весну. Э, ну, опять же, э, про это я забыл совсем. Про, осень, ну, про месяц, с которого надо было начинать время года. Также мне написали, что можно добавить э, сложности монстрам. Это я тоже сделаю. Возможно, если будет слишком легко в скором времени, я добавлю монстров на максимум. Ну, мы можем сделать это чуть быстрее. Если вы поставите под этим видеороликом 20 лайков, то я в следующем видео увеличу сложность э, всех монстров на максимум так что собираем у лайки ну, а сейчас э, по сути нам ничего не мешает э, дальше развить свою базу по сути э, но для начала мы начнем с того что у нас копье у нас есть это понятно нам копью под копью в комплекте хорошо а бы подошло подошла какая-нибудь броня по типу деревянной вот поэтому я сейчас собираю немного вот этих поленышек и мы будем делать деревянную броню для этого нам нужно две веревки и травинок очень мало это плохо ну, кстати, что я еще вспомнил, после весны, что на летом, точно, нам надо подготовиться к лету, чуть не забыл, чуть не забыл, чуть-чуть не забыл. К лету, получается, нам нужно срочно, в срочном порядке построить, где у меня броня? А, отдел. В срочном порядке нам нужно построить снежкометную машину. Это у нас здесь, да? Блин, блин, блин, блин. Это не то. А, Порх, пригодится. По Снежкометная машина. Для этого нам нужна шестерни и научная штука, как она. А, электрическая штуковина. Нужна и еще нужно корить кажись... так да у химический двигатель поэтому мы сейчас делаем мы сейчас ничего не делаем получается мы сейчас бежим исследовать карту и искать грёбаных шестереночных падов мне один из подписчиков под прошлым видеороликом написал Собей селитеру Она пригодится тебе а, В крафтах Я ему написал что-то по типу а, Мне она сейчас не нужна У меня места и так мало Но после этого Я кое-что вспомнил а, То что Чтобы заезжать Смешкометную машину Нам надо а, Нам надо Заезжать ее либо в дом, либо селиты. Поэтому селиту с этого момента, я... с этого момента я буду собирать. Спасибо дорогому моему подписчику полковнику за совет. Я Его буду теперь использовать, убрать и гнома тоже. Так, побежали. А, куда побежали? Уже собрался куда-то. Кстати. У нас месяц кончается на 20-м дне. У нас есть время подготовиться, но... Ам... Ба -баба -бам -баба -бам. А, неплохо было бы, если бы у меня... Пу -пу -пу -пу -пу -пу. Был, блин, был зонтик либо вот такой либо вот такой вот такой я не смогу сделать потому что я до сих пор не нашел пауков и только поэтому я не смогу его сделать так то свинячьи жопы я могу добыть из этих о моего как она алтаря моего также, кстати, я могу сделать футбольный шлем. Может, и не могу. Нет, могу. А, сделать футбольный шлем. Да, могу. А, сейчас сбегаем. Опять куда-то собрался. Точнее, утром сбегаем за свинячими жопами. И пособираем травку. Итак, добежал я до каменистого биома. Дождь не прекращается, лед как из ведра, и я не нашел пока что ни одной лидышки. Что меня очень-очень сильно пугает, потому что, блядь, скоро лето, а мне делать нечего. То есть, все капец. это ладно, это... А чё у меня рассудок так... А, ну да, ясно. Ясно, почему у меня рассудок падает. М -м -м. Увидеть такую хрень я бы тоже обосрался. Бежим. Бежим, бежим. А, -а, -а чуть не просрался. А, -а, -а ща. Э, э, попробуй вот так сделать, тварь. Успел меня ударить, но... Блять, а где я тебе? каких-то. Ну б твою налево, а <свистит> <свистит> здесь, конечно. Лопата. Нахер мне твоя лопата мне. Мне выжить. Как-нибудь. Ну давай будем. Давайте будем точнее собирать цветочки. И из них сделаем зонтик, хотя бы на первое время какое-то. Чтобы не было так обидно. Опа, паук. Паук, задница я вот прямо отсюда вижу. Видите, он там паутину паутина. Видно, видно. Все. Пиздец вам. Че не становитесь. я вышел на охоту. Сейчас. Только. Это, короче, пиздец. Умно было? Взять с собой все снаряжение, все вещи. Все взять в разведку. О, мэр мы. О, блять, свин. Да елки палки паучара, ты чё, не надо так и что вот тут эм, вот тут будет дерево блять тихо спокойно без паники угу. вы смотрите как удачно я в червоточину прыгну М -м -м. белиссимо, перфекто и пауков нашел, и теропедальных коней, и всех нашел. Это же просто а компетка, блять, ты то тут что делаешь, ну ёб твою, а, как же нет, иди нахер, идите все, кушер, Согрейся, братан. вот и хера и холодно М -м. не получится у меня зонтик сделать потому что мне нужен запасной слот чуть-чуть костер сделай костер отлично еще он, видимо, не знает, что к людям хорошим. Блять, а вы эту... ⁇ -то, ⁇ -то, ⁇ -то, ⁇ а в -то, эту... <как> ⁇ то сразу стало Это я монстров а? Писали мне Прибавь монстров на максималку ага. Хренушки После такого я Я, я даже на уровень них не прибавлю Меня чуть не зажали Меня чуть не убили Прибавь монстров на максималку Мне и так проблем хватает Нет спасибо Это просто Мне бы еще зонтик но нет. Давай быстрее. Ну... Рассудок падает. Где рассудок? Да что сразу как в все полетело. И здоровье, и рассудок. Давайте прям сдохну сейчас, да? Ох, как неожиданно и приятно. Упа, угу. а тут железо железо давай вылечимся Ой, там костер сейчас мы сделаем марш-бросок до него и сожрем зеленый жареный гриб да костер не погас Я успею приготовить есть Рассудок чуть-чуть поднял. Совсем маленький. Что, блядь? Не говорите мне сейчас, что гончие придут. Пожалуйста. Я вас умоляю. Так, тут это шантарный а угу, гончие. ясно что-то все это можно О, ну да ну да так паутинка мне нужно две паутины вспомнил точно что такое судок то падает на но... что-то не надо. Не надо. Мне еще тут... А? Сейчас еще тени пойдут. Нет, пожалуйста. Цветы. Где цвет? Мне надо как-то добежать вот до этой поляны, потому что там цветы. Блять, завод Не надо. Ну... Ну, ну блять, ну почему? Все же так хорошо начиналось. Ну... Там, всем привет, ну, что за хрень. Я тоже это слышу, братан, не херово тоже, пойми. Не один ты такой бед. Тут их две, блядь, вс это, ⁇ это... Это верх идиотизма. Вс ⁇ меня... Давайте прощаться сразу. Две королевы паучих, да. Да, вспомню. Темнеет, скоро темнеет. Да мне и проблем не хватает. Точно, давайте еще. <свистит> блять! Да, давайте, да. Я, я же выдержу, конечно. Ну, ну ты б. Еб... Шавка ебаная, Что чтоб тебя, а? Это.. Итак... Блять. Еще <свистит> Я ж сдохну. Нет, блядь, пожалуйста. Умоляю, не надо, нет. Нет, нет, нет, нет, пожалуйста. Ну, ну, не бейте. Я бифово нашел, не бейте. Да баный ты же, ну не бей. Ну, собачье. Ты отроди, ну. Ну не бей, ну. Мы же с тобой, считай, братья. Я, я этот, даже Блять, ну. Пау.. Пол... Блядь. Вы. Вы тоже это видите? Ебать, повезло. Блять, мне так вести должен. Блядь. О, торч, Блёдь, не бей! У меня чуть не ударил, вы видали? Не, не, это этот концерт пора заканчивать. Когда весна кончится, вот, блять, если бы не дождик, все было так хорошо, я все так хорошо начиналось. Нет, блять, надо сразу начинать за здоровье, заканчиваем за упокойную Хорошо, хотя бы алтарь есть. Лед, дайте. Ебачись, блядь, ну. Ну, конечно. Э -э -э... Все, давайте получим. Просто. Хочется поставить игру на паузу. Послать все нахер. Блядь, еще пауки. О, блядь, горит. Надо... Сейчас попробую спасти положение. Угу. Спас, значит. Блять, не надо, пожалуйста, ⁇ пты. Иди... А, ночь, давайте еще ночь накинем. Ну. Давайте прощаться, всем. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Ебать. Ебать. Бежим. Сука, бежи. тебе он нахер ты мне нужен тут, а? Цветы давай. Главное в тупик сейчас не попасть. А он, уск... извиняюсь, что слишком часто ругаюсь матом, но это просто капец. У меня сейчас так столько эмоций просто. Я сейчас сдохнуть могу в любой момент. Это... Эта игра не перестает меня удивлять. только не камин есть Ну все это просто. Оливидевчи, пока, всего. С ума сошел, ниже падать уже некуда. Здоровье на ней. Ни... Здоровье, два. Молодец. Вот, хотя бы. Ой, ой, ой блять! Стоп. Тихо, тихо, тихо. Не надо так орать, зачем? Пчелы точно? Пчелы твои налево. Ну. А, давайте уже подохнем. Наверное, потому что легче сейчас сдохнуть, мне кажется легче сдохнуть, возродиться с нормальным рассудком, с нормальным животом, все нормально будет, чем вот заниматься вот этой пиздобратией, ну как же все больно и неприятно, ну хотел вот вышел из дома, просто... а эти вот просто была не была Пожалуйста, ну. Блять, вольткоза. Нихуя себе. Мне надо вернуться, наверное, обратно. Потому что... Пиздавать так далеко. С своими потеянными ресурсами это как-то такое себе. О, у меня цветов нормально. М -м. Сейчас я только червоточин найду. Ага. Вот тут вольткозы. Надо не забыть. Вы мне потом еще что напомните. Ладно? Так, пиздуем и По-другому никак и не скажешь, да? Угу. И что это я сделал специально? Кто не понял. Да сука, вы че? Угорайте, сука, блядь блять, это пиздец, блядь, я сейчас кажется, что я плакать хочу, но так и есть. Блять. Клей, идите нахуй просто. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте жмякнем в колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео по этой игре, а оно будет еще интереснее, чем это. Ну а так, всем до встречи и всем пока-пока, с вами был я, Крафтон Геймс и Клейф.